Здравия, друзья! С вами на связи Залевский Денис. И э, на данный момент у нас есть э, такая ситуация, что у некоторых людей э, после того, как они э, ловили заморозку, не логинится, э, то есть и у тех, э, кто участвует у нас в автоматизации и роботизации, э, там около пяти человек, у них не логинится значит пароль от странички вконтакте то есть робот не заходит вот у меня такая же самая ситуация сложилась и для этого нужно изменить пароль самому то есть вам система не предлагала это делать да то есть вконтакте вам нужно самому сменить пароль и Значит, сейчас покажу, как это делать на своем примере, потому что вот у меня такая же ситуация сложилась. То есть, если вы заметили, что у вас перестал работать робот, перестали добавляться друзья, обязательно связывайтесь со мной в скайпе, либо по другим контактам, вот, и обязательно вам поможем. Сейчас вот на видео как раз запишу, как сменить пароль на страничке ВКонтакте, то есть... Заходите на свою страничку, где у вас стоит, да, наверху надпись ваше имя с фотографией. Нажимаем Настройки. Выбираем в настройках. Так, тут даже ничего выбирать не надо. Вот, у нас сразу открывается, то есть пароль, да? Видим электронная почта, номер телефона указан, да. Вот. И видим пароль. Обновлен 7 дней назад. Изменить. Нажимаем изменить. Вводим старый пароль. Вводим свой старый пароль, то есть который у вас сейчас действует. Так, и вводим новый пароль. И нажимаем «Изменить пароль». Все. Пришло сообщение от администрации контакта, что вы успешно изменили пароль. Все. Как только это произошло, связывайтесь. То есть, как только вы сменили пароль, сообщайте сразу мне новый пароль. И сделаем все, чтобы робот у вас снова заработал. Благодарю всех за внимание. До новых встреч.